Мы в эфире. Всем здравствуйте, всех приветствую. Начинаем астрологический прогноз и мини-курс по Накшатрам. Сегодня будем говорить о 7 июле и Накшатре Читра. Мы анализируем 4 параметра. Быстренько идем и говорим про день недели и лунные сутки и более подробно останавливаемся на... На кшатре и астрологической картине какой-то особенный нюанс и момент. Всем вам рада, всех вас приветствую. И по сегодняшний день, 7 июля, мы с вами уже говорили вчера, поэтому не пропускайте эфиры. Сегодня у нас читра с 10 часов по Москве. Да? Посмотрите об этом во вчерашнем эфире. И мы с вами говорим, конечно же, через эдерический зодиак Нира Яна. На санскрите он называется это «Истинный зодиак, который отражает положение небесных тел». Такое, которое оно сейчас на данный момент есть, даже астрономически, то есть с совпадением. Это отличается от западной астрологии кардинально, поэтому обратите на это внимание. И мы переходим значит, к самому анализу. Завтра у нас, 8 июля, у нас пятница. Пятница – это день Венеры. В день Венеры можно наслаждаться. Если расставить акценты и приоритеты, в течение недели, да, 7 акцентов у нас, семь основных планет. А день пятницы – это день отдыха. Вот. Поэтому в пятницу нужно отдыхать, э, можно позволить <смех> выделить время себе на чувственную коммуникацию и м, различные параметры проявления Венеры. Когда мы говорим о той или иной планете, сразу просто вспоминайте ее сектора. И там, где она сильная, и там, где она слабая. Например, Венера. Венера курирует второй сектор, седьмой сектор. Э, и по нарастающей идет, по силе. Да? Поэтому второй сектор – это телец, да? Тема питания, денег, самооценки, речи, памяти, родительской семьи, всех ресурсов, всего питания на всех уровнях, кстати. Дальше мы идем в седьмой сектор, это сектор баланса, отношений, там Венера уже усиливается. Вот, и когда мы говорим о дне недели, вот берите параметры Венеры и идите по, по этим параметрам прежде всего. И обязательно вспоминайте, где точка экзальтации, где точка падения условного, да, то есть сектор рыб можно раскрывать в наибольшей параметре, да, в пятницу творчество, цельное видение вещей, целительство в том числе, да, то есть разные грани, вот так вот мы можем... Анализировать. И наоборот, в сектор Девы мы не идем по пятницам, потому что вот эта детальность, э аналитика такая в мелочах-мелочах, не для пятницы. Но ну, это так в целом, в целом. А, на этом долго не останавливаться, идем дальше. А потому что ну, день недели, это такая энергия, э -э ну, я не уделяю ей большого значения, но всегда говорю, вторники и субботы запоминаем. мы в эти дни как бы особенно внимательными и спокойными бываем. Все остальные дни в целом неплохие. И завтра у нас, 8 июля, у нас 10 лунные сутки с 16 часов до 16 часов по Москве. Будут еще идти 9 сложные лунные сутки. А 10 уже хорошие. Опять же, запоминаем, расставляем приоритеты, акценты, не останавливаемся на этом долго. 4, 9, 14 сложные лунные сутки, как растущие, так и убывающие луны. Хорошие такие... Основательные, можно сказать, легкие, можно сказать, по умонастроению, опять же, потому что лунные сутки это в том числе настроение тоже. Но мы на этом не останавливаемся, потому что это больше нужно для аналитики личного гороскопа. Так вот, третий, пятый, десятый, вот 10 будут в пятницу, 8 июля. Был вопрос, как соединить, вот в сегодняшнем дне у нас с 17 часов начнутся лунные сутки, 7 июля, как соединить, когда допустим, благостная Накшатра? На самом деле все может быть благостным. Вот, тоже хочу у вас подчеркнуть. И девятые лунные сутки могут быть благостными. От вас все зависит, как вы будете, в каком сознании вы будете в эти лунные сутки, в эту Накшатру и так далее. Но когда э, стоит вопрос, как это соединить, вот так и соединять. На самом деле <со> у нас много всего противоречивого в жизни бывает. В одном человеке может соединяться масса параметров. Вот сегодня он такой, с таким человеком он другой, с третьим человеком он третий. Смотря какая у вас взаимная карма. И вот оно так сочетается. То есть оно проявляется с разных граней. И не нужно это как-то усложнять и думать, это, это не уравнение, которое нужно сложить. Нужно просто иметь в виду, что вот это такая энергия есть и вот такая энергия есть. Как она у вас проявится, будет зависеть от вас и от вашей кармы. То есть какие семена вы посели, какая энергетика сейчас будет. вот Просто в 9 лунные сутки нужно быть осторожными. да, В плане такой энергии но ну, опять же, я еще раз подчеркиваю, я не придаю этому супер-важное значение. Вот супер-важное настроение это Накшатра. Это вот умонастроение, которое действительно нужно вот, э, акцентировать, потому что там есть шахты, там есть определенная сила. Я вот не люблю в такие мелочи уходить, как сидеть и думать, вот девятые лунные сутки. Мы просто расставляем акценты, про это, чтобы какие-то, может быть, супер, не знаю, операцию какую-нибудь не делать в этот день. Вот, вот для этого нужно взять этого внимания. И то бывают операции, которые наоборот рекомендуют в такие дни делать. То есть, там много нюансов, но для такого бытового обычного дня э, не, так сказать, не заморачивайтесь на эту тему, есть более важные вещи, понимаете, тоже такая большая ошибка у многих астрологов, то, что важно, они не понимают, а то, что не важно, уделяют слишком большое значение, поэтому я всегда во всем своем обучении аналитике говорю, как важно расставить верные акценты, верные приоритеты среди миллионов нюансов аналитики астрологии джетиш, поэтому лунные сутки это не совсем такой супер важный момент, на мой взгляд, на мой опыт и по моим рекомендациям, а как соединить, просто понимать, что вот акцент мы делаем в шахте дня, а лунные сутки просто могут немножечко, знаете как, много желтого цвета, а тут немножко черного цвета, да, соединили, получился какой-то средний цвет, понимаете, да, то есть не нужно это прям вот сидеть и соединять, нужно просто понять, что вот она такая вот, при этом энергия пространства, она неповторимая, и вот так всегда будет, каждый раз будет, вот тут хорошо, а тут плохо. Вот сочетание, понимаете, как и в человеке, в принципе, но ну, нет просто какого-то супер идеального человека, который просто во всех смыслах этого слова там будет идеальным, да, то есть кто-то все равно найдет в нем не идеальность или к чему можно прицепиться умом, было бы желание прицепиться умом, и наоборот, скруглить, обобщить, увидеть цельную картину и... Будет все замечательно, все зависит от вас. Просто нужно иметь в виду, что вот сейчас понятно, да, вот напишите, Марина вопрос задавала. Спасибо, что прописываете важные моменты, я вижу так, что вы понимаете, и идем дальше. Накшатрем. Когда мы говорим о Накшатре, мы прежде всего говорим о Шакте и о девате, это самые главные такие энергии, над которыми нужно поразмышлять. И особенно Девата, такая управляющая энергия, курирующая этой точкой пространства, силой точки этого пространства. И эту энергию можно использовать в течение дня. Тоже был вопрос в комментариях. Кстати, пишите всегда вопросы. Мне интересно, чтобы я понимала, насколько вам это все действительно понятно. Может быть, где-то вот еще дорассказать. И вот был вопрос, как понять, что в вот шахте пространство, что с ней делать. Еще раз, все очень просто. Вы понимаете, осознаете эту силу. И ее в эту сторону начинаете действовать. Вот и все. Не в какую-то другую сторону, а именно в эту. Получается синхронизация. То же самое, когда мы говорим о личном гороскопе о периодах планетарных, о задачах ваших. Вы не абы как, как все идут, не как, по каким-то шаблонам вы идете, а вы идете конкретно в, в ту сторону, которая отображена, просто символически отображена в вашем гороскопе, как навигатор. Вы можете в другую сторону пойти, пожалуйста. Свободу воли никто не отменял, и э, никто на нее не посягает, так сказать. А когда вы все-таки идете по своему пути, да, который очень четко и до мельчайших подробностей отражен на тайной карте, у вас получается такое ощущение, вот в потоке все дверки открываются. Все ресурсы, нужные вам в этом моменте, даются. И так далее, и так далее. Это уже на личном анализе личного гороскопа. И вот для этого джиотиш и предназначен, на самом деле. Прогноз дня – это прям вдохнуть аромат, как я говорю. Один процентик. А на самом деле это вот для того, чтобы понимать все для себя. Понимать эту шахти если она у вас проявлена в гороскопе. Или у вашего близкого. Потому что если вы с ним живете, у вас в синостре, У вас уже есть эта возможность больше, понимаете. Вот я, мой супруг, Венера в рыбок, Венера в экзальтации, лагнешь Вот посмотрите посмотри. Видите, вот он выбрал пространство такое. Да, хоть у меня Венера другая, я соприкасаюсь с этой энергией, понимаете? Все наряды он мне там новые накупил по своему усмотрению и вообще просто в такую точку попадает всегда. Вот она, шахте конкретного человека. Я понимаю это, я начинаю к этому, даже если у меня какие-то другие мысли, я развиваю эту мысль в эту сторону, потому что я астролог, я понимаю, это же очень круто просто, Венера в рыбах рядом каждый день. Вот, вот она, как развернуть эту ресурсность, понимаете? Я этому обучаюсь у него, получается. Да? А когда мы говорим про прогноз дня, мы можем просто в пространстве этой энергии активно, понимаете? Мы ну, как в определенной ну, матрице живем, и тут как программы определенные включаются. Хотите вы, не хотите законы. Кто-то назовет это законы природы, кто-то назовет это еще другими словами. Суть останется одна и та же, что есть определенные включения, которые они просто есть, как вот, вот погода в Питере сейчас, вот она просто прекрасная, вот, э, а может быть не прекрасная, понимаете? А, и мы до, можем узнать, как это все использовать себе в ресурс, во благо, в ресурс для близкого человека, когда ребенок ваш растет, вы понимаете? Вот эти вот тонкости силы, э, и вот в этом мини-курсе мы узнаем, какая точка силы, вернее, какая сила в каждом точке пространства, когда мы говорим о каждом дне, и это бывает раз в месяц получается. Ну, я скругляю, я все люблю скруглять. Раз в месяц мы можем взять эту шахту и э, реализовать ее, даже если она у нас не проявлена в гороскопе. Но если проявлена, особенно важно, особенно если у вас идет период планеты в этой Накшатре. Это вообще, прям у вас постоянно эта энергия мощная. И в этом точно нужно разобраться, потому что если какая-то сложная, в кавычках, все условно сложно, пока вы не получите знания об этом, понимаете? Поэтому это нужно изучать чем раньше, тем лучше, потому что вы не будете тратить время впустую на борьбу с этим, на то, чтобы это соответствовало каким-то стандартам общества и так далее, шаблонам. Чаще всего вот такие ошибки люди совершают, а потом удивляются, почему нет счастья, ресурсов, процветания, реализации. Потому что вы не, не знаете себя, не знаете свой путь, идете с закрытыми глазами, как все. Это ошибочный путь. Для этого нужно включать сознание. Ну вы, в общем, не случайно. Здесь вы точно включены в это, вы это изучаете, вы вообще молодцы. Я тоже люблю этот путь, я о нем транслирую так Шакте на мы говорим сегодня о свате, свате будет с 8 июля с 9.30 по Москве, с утра. И интересный момент, что, еще раз подчеркиваю, луна в весы у нас переходит, этот большой переход идет с одного состояния ума в другое, и с одного, так сказать, домика луна переходит в другой домик. И у вас у всех где-то есть эта точка в вашем гороскопе. Это уже нужно изучать, конечно же, серьезно, потому что, на таких тонких моментах мы, конечно, начинаем учиться, опять же, опять же говорю, быть более ресурсными, нам всем хочется быть вот в этом состоянии, ну, одним словом назовем это счастье, да. Все к этому стремятся, но не знают, как к этому дойти. И вот через такие параметры астрологию и индивидуальное понимание своего гороскопа, который которые Вот это самый быстрый путь, на мой взгляд. Да? Я знаю много инструментов, на мой взгляд, это самый, один из самых крутых. Опять же, для людей, которые любят аналитику, практичность, такой земной подход, можно сказать. Итак, свати у нас с 9.38 июля. И еще начинается вот с сегодняшнего дня. Луна соединяется с Кету. Тоже интересное сочетание. Сегодня, наверное, не успеваем. Завтра буду об этом говорить. Очень интересное, особенное. Это соединение происходит в Весах. Завтра об этом поговорим хорошо. А сегодня вот про свати надо успеть. И я не успеваю. Давайте быстро. Шакти этой Накшатры. Способность парить и исчезать, как ветер. Это гигантская просто энергия. Колоссальная сила вот ветра. Ветра, вот, представьте, вот. Огромные ветра, которые вообще все здесь перемешивают, смешивают, чтобы все не застоялось. Вы, знаете, если ветер убрать, делали такой эксперимент большой. Если ветер убрать из пространства, все просто погибнет. На самом деле это од... ну, все важно. Нельзя сказать, что на руке там какой-то пальчик не или какой-то у нас орган или тело не Все важно, на самом деле. Поэтому вы всегда в древних писаниях можете видеть: и вот это супер-супер-супер важно. И вот это самое-самое вот на самом деле, все самое-самое. Но ветер это просто такой символ очень важная энергия. Вот подумайте об этом. Еще в Шахте способность пропустить через себя огромные массы людей и сорганизовать их верно и эффективно. У меня Сатурн в Свати. То есть параметр работы, который вы, кстати, постоянно видите. Вот мои три школы, организация, структура, все ученики знают. Вот это вот все Свати на самом деле. И способность это все сорганизовать эффективно. Да? Поэтому в Сатурн, вот он в весах, в экзальтации. Не буду на этом останавливаться, еще поговорим про, про эту энергию. И пару слов прямо про Девату, это самая главная энергия управления, и Девата Свати Вайю. С санскрита ветер, воздух, бог да, пространства, ветра, энергии вот этой вот, да, это же у нас пять первоэлементов. Земля, воздух, огонь, эфир, вода и вот ветер. Вайю это ветер, это прана, это вата, это павана, это марут, дыхание очищение, это жизненные ветра в, в теле человека, то есть это все, что движет, вы понимаете, вот эта энергия воздуха, вот просто я на небо смотрю сейчас. И вот представьте, вот этот воздух, его сила, его масштаб. Вот эта энергия, она будет в пространстве с 8 июля. Если она у вас подчеркнута в гороскопе, напишите, пожалуйста. Вообще, я жду ваши комментарии, чтобы это видео было больше видно. Пожалуйста, и это ваш энергообмен. Если вы получаете пользу, найдите, пожалуйста, пару минут для меня. Поддержите, чтобы мне хотелось это продолжать. И вот эти вот ветра поразмышляйте над этим. Напишите в комментариях, Мы должны уже завершать, в 15 минут вложиться. Вот Я всем вам желаю эффективности, реализации и правильного энергообмена, чтобы этот ветер правильно двигался внутри вас. Все. Всем пока. До завтра. Жду всех завтра на продолжение. А, не отключила.